В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о подмене геолокации на ваших iOS устройствах. Чтобы вы понимали о чем я говорю, я вам сейчас подробно все расскажу. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Нам показывает программа iMoveGo, то есть это поддельное местоположение вашей локации, двигаться с точки А в точку Б. Вы можете точно так же подменить в реальном времени будет передвижение, многоточечный режим, ну и конечно же закольцевать режим, если вам это будет нужно файлом. Точно так же есть джойстик, вы можете двигать, направлять, задавать ваш маршрут и в принципе вот все эти нюансы здесь расписаны, можете перейти по ссылочке, конечно же ознакомиться в закрепленном комментарии в описании под видео, все это будет. Положительные комментарии точно также же присутствуют. Нажимаем на кнопку Get Started и происходит подключение к нашему устройству. Здесь мы выбираем тот гаджет, который подключен к компьютеру. Подключаться, кстати, нужно через провод. Нажимаем на ОК OK. и видим, что приложение нас распознает. В... Сразу покажу на телефоне, то есть 10. И, соответственно, я хочу попасть ну, в какой-то другой город, например, вообще на другой континент, Нью-Йорк. Поэтому я хочу оказаться там. Что для этого нужно сделать в приложении? Здесь у нас сверху, вы видите слева, имеется поиск. Мы сюда можем вбить любую геопозицию, которую только захотим. Ну, например, Нью-Йорк. Видим, что появляется геометрия в нью-йорке я могу эту геометку передвинуть куда угодно и дальше нажимаю просто на кнопку move и подтверждаем это действие то есть теперь мы видим я располагаюсь уже в нью-йорке если на телефоне мы зайдем в google карты то действительно видим что мы находимся среди вот этой площади можем приблизить действительно так и есть И приложение нам показывает что мы именно там и в google картах устройство показывает что мы там это очень круто то еще умеет приложение сверху справа вы видите набор кнопок например multispot mode то есть здесь я уже могу построить некий маршрут видим на карте я это делаю вот такой вот маршрут я построил здесь в окне мы можем выбрать скорость которых я хочу передвигаться тут можем или пешком или на велосипеде или чуть ли на машине поставим максимальную и нажимаем на кнопку смыв на карте на айфоне мы сразу можем видеть в Google картах, как мы начинаем передвигаться. То есть мы следуем по тому маршруту, который построили внутри приложения на компьютере. А телефон в Google картах это повторяет. И точно так же будет во всех играх, где нужно двигаться, и в прочих приложениях, как которых нужна геолокация. Также сверху справа есть кнопка под названием To Spot Mode. То есть уже на карте мы ставим просто конечную точку, в которую хотим попасть, а уже карта нарисует нам маршрут, по которому мы это сможем сделать. Например, я ставлю вот здесь точку, опять же, могу выбрать скорость, с которой хочу передвигаться, и нажимаю на кнопку Move. И уже по вот этому маршруту, который нам нарисовало приложение, мы видим в Google картах также происходит вот такое вот движение то есть так можно двигаться совершенно без проблем это работает сами можете видеть на своих экранах последняя это кнопка под названием джойстик и тут у нас внизу появляется джойстик мы можем задать некое направление и передвигаться уже хотим именно сами используя джойстик который есть внутри приложения также на Google картах это все будет двигаться спокойно, вы будете перемещаться без каких-либо проблем. Вот и все, друзья, ничего сложного нет. Не забывайте подписываться на канал, прожать колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Также знаете, что есть спонсорство, можете перейти, ознакомиться, какие то плюшки вам даст. Дальше больше, скоро увидимся.